Здравствуй дорогой друг я поздравляю тебя со всеми прошедшими праздниками и в этом году я тебе желаю высоких заработков и добиться всех поставленных целей. И если ты кстати приобретал мою платную школу то будь уверен достичь высоких заработков я тебе точно помогу. Но в этом видеоролике я хотел бы обсудить и рассказать все новости. Итак, во-первых, я хотел бы поговорить о том, как часто будут выходить мои видеоролики и где именно они будут выходить. В ближайшем времени начнут выходить видеоролики именно на моем YouTube-канале. Формат будет такой же, как и раньше, максимально полезный и максимально интересный контент для таких умных людей, как ты. Но теперь помимо YouTube-канала будут выходить видеоролики в закрытой группе ВКонтакте. И для того, чтобы ничего не пропустить на YouTube-канале, тебе нужно сделать одну вещь. Когда ты зайдешь на мой YouTube-канал, то тебе нужно нажать значок подписаться. После того, как ты нажал значок подписаться, здесь появляется колокольчик. Тебе обязательно нужно нажать на него. И после того, как ты нажал на него, появляется вот такая табличка. Здесь нужно поставить галочку и нажать обязательно кнопочку сохранить и теперь с помощью данной функции ты всегда будешь в курсе всех событий и как только будут выходить самые интересные видеоролики то ты тут же об этом узнаешь так как таким образом ты включил уведомления о новых роликах то есть когда я буду записывать новый ролик ты всегда будешь получать уведомление что вышел новый видеоролик Плюс, кстати, в ближайшее время я, как и обещал, когда наберу 10 тысяч подписчиков, начну делать конкурсы. И для того, чтобы выиграть много интересных и крутых подарков, тебе точно нужно будет следить за выпуском видео. Также, помимо самого YouTube канала, я начинаю выпускать видеоролики в моей закрытой группе ВКонтакте. Буквально на днях я купил себе специально вот такую экшен камеру Sony, которая снимает 4К. Она намного лучше чем GoPro и стоит она в два раза дороже чем GoPro. А купил я себе ее специально для того, чтобы как можно чаще записывать видеоролики на эту камеру я буду снимать формат именно влогов возможно я где-то буду сидеть или возможно я куда-то буду ехать или где-то буду идти и когда у меня будет пару минут свободного времени я буду записывать влоги на данную камеру сразу говорю формат этих влогов будет также максимально полезный но выходить эти влоги будут только в закрытой группе вконтакте на ютюбе они будут публиковаться но намного позже возможно на месяц позже возможно на два но в закрытой группе вконтакте они будут выходить сразу Итак, как теперь попасть в эту закрытую группу вконтакте во первых ссылка есть в описании под каждым видеороликом для этого тебе нужно опуститься немного ниже и здесь нажать на кнопочку еще и в описании опустившись немножко ниже Здесь есть надпись группа ВКонтакте и ссылка на нее. Просто проходишь по ней и подаешь ссылку на группу ВКонтакте. Если у тебя нету своего профиля ВКонтакте, то я тебе обязательно советую его завести. Сделать это очень просто. Профиль ВКонтакте тебе еще не раз пригодится, так как в этом году я начну рассказывать о том как раскручиваться и как зарабатывать ВКонтакте. Также обрати внимание, что здесь есть ссылки на другие социальные сети, на одноклассники. Также есть ссылка на мою личную страницу ВКонтакте. Обязательно добавляйся в друзья, пока есть такая возможность. Так как ВКонтакте может быть максимум 10 тысяч друзей. И в скором времени я их наберу и как бы я не хотел, я никого не смогу добавить в друзья. И также здесь есть ссылка на Инстаграм. Инстаграм на сегодняшний день, как и контакт, очень популярная соцсеть, и о ней я уже рассказывал не раз о том, как раскрутиться в ней, и также в этом году я данную тематику буду раскрывать намного больше. Конечно же, самые крутые уроки ждут тебя в моей платной школе, но на YouTube канале также будут выходить обучающие видеоролики. И также в Инстаграм и ВКонтакте будут выходить мои личные посты. То есть это не видеоролики, а это именно посты, то есть текстом. Там я буду писать тоже много очень полезного и интересного контента. Поэтому, чтобы ни в коем случае не пропустить ничего в Инстаграме и ВКонтакте, обязательно добавься ко мне ВКонтакте и подпишись на меня в Инстаграме. Ссылка на меня в ВКонтакте, как я говорил ранее, есть в описании, а также в шапке моего канала есть ссылка на мой личный контакт и ссылка на мой инстаграм. Просто берешь и проходишь по ссылке. Вот так выглядит мой инстаграм. Адрес инстаграм.com/артур нижнее подчеркивание Розес. Именно здесь будут выходить очень интересные посты. В принципе, конечно, ты можешь Инстаграм просматривать с компьютера, но намного лучше сделать это именно с сотового телефона, а не с компьютера. Так как в компьютере есть только простые посты. А ленты, видеоленты к сожалению, нету. Она есть только на телефоне. Поэтому просто берешь и скачиваешь приложение на телефон. Неважно, у тебя iPhone, Android или еще что-либо. После этого просто регистрируешься в инстаграме, вбиваешь мое имя в поиске и нажимаешь кнопочку подписаться. Итак, а теперь я тебе покажу что тебе нужно сделать когда ты установил Instagram. но я тебе показываю пример не на своем аккаунте а на официальном аккаунте instagram.ru в общем ты должен сделать то же самое только на моем аккаунте Итак, ты зайдешь на мой аккаунт артур нижние подчеркивание розы после этого ты нажимаешь на синюю кнопочку подписаться после этого у тебя будет здесь написано на уже подписки так как ты на меня подписался тебе нужно будет нажать на вот эти три точки но только после того как ты подписался когда ты нажмешь эти три точки откроется вот такое меню и здесь ты должен нажать на строчку включить уведомления о публикациях и когда ты нажмешь сюда то у тебя появится вот такая серая табличка уведомления о публикациях включены и теперь как только у меня будет выходить какой-то интересный пост ты тут же на телефоне будешь получать уведомления. Таким образом ты будешь всегда в курсе всех самых интересных событий и ничего не пропустишь. Итак теперь по поводу контакта вот так выглядит моя личная страничка и вот так выглядит группа. Вконтакте, которая закрыта, именно здесь будут выходить влоги. Итак, второй важный момент это перекличка. Если ты у меня что-либо-то покупал, возможно это был софт или возможно это был какой-то курс по e-mail рассылке или возможно по серым каналам. Или авторским каналом, или возможно, ты купил у меня школу. Школа, кстати, это самое серьезное направление для тех, кто хочет зарабатывать действительно серьезные деньги в интернете, и школа в себя включает все остальные курсы. В любом случае, неважно, что ты покупал, тебе нужно написать мне личное сообщение ВКонтакте, либо написать мне сообщение на мою почту rose.company Это нужно сделать для того, чтобы я ни про кого не забыл. Сейчас я начну выпускать новые уроки по курсам и перекличку я устраиваю для того, чтобы нечаянно ни про кого не забыть. Поэтому обязательно напиши мне либо сообщение ВКонтакте, либо сообщение на почту. В сообщении должно быть как тебя зовут, что именно ты покупал и за какую сумму и какого числа. Итак, теперь по поводу школы. В школе будет очень много направлений. А именно в школе мы будем изучать заработок на серых каналах, заработок на авторских каналах, то есть как создавать в ютюбе серые и авторские каналы и как их продвигать, все пошагово с самого нуля. Следующее направление это у нас арбитраж трафика. Следующее направление e-mail маркетинг, все что касается e email рассылки, дальше у нас идет спам и массовая рассылка в соцсетях Сюда входят такие соцсети, как ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Также, конечно же, мы будем разговаривать о том, как в этих соцсетях можно раскручиваться. Также мы будем изучать, как создавать сайты, как зарабатывать на различных партнерских программах, таких как EPN AliExpress и множество других очень выгодных партнерских программ. Будем изучать рассылку по мессенджерам, по таким как Skype, WhatsApp и Viber. А также у нас будет отдельное направление о заработке на инфокурсах. Школа очень серьезная, обучение рассчитано на один год. Вы должны понимать, что ничего не бывает просто так. И те люди, кто гонится за быстрыми результатами, в итоге ничего не получают. Нужно быть реалистом и понимать, что все серьезное требует какого-то времени. И обучение в течение одного года это на самом деле немного. Это абсолютно адекватно и абсолютно нормально. Например, в школе кто-то учился 10 лет, кто-то 11. В институте учится 5 лет. Сейчас 6 лет. И теперь вы можете посмотреть на свой результат, чего вы добились. Я же вас приглашаю в мою платную школу, обучение в которой будет идти один год. И за этот год вы сильно измените свои знания о заработке в интернете. И сможете начать зарабатывать действительно серьезные деньги. Так как в моей школе учатся абсолютно разные люди. Есть школьники, есть студенты, есть рабочие люди среднего возраста и есть люди пенсионеры. И у всех свой режим. Поэтому все уроки будут записываться в видео и сохраняться в нашей школе поэтому ты сможешь смотреть уроки тогда когда тебе удобно таким образом ты ничего не пропустишь и ты всегда если что-то подзабудешь сможешь снова посмотреть данный урок эта школа это самое серьезное направление для тех кто не хочет мириться со своими результатами, а для тех кто хочет их улучшить, для тех кто хочет зарабатывать действительно хорошие деньги с помощью интернета, не быть привязанным к одному месту, быть независимым и иметь возможность передвигаться по миру в любую точку имея только ноутбук и интернет ты сможешь зарабатывать деньги и обеспечивать себя и свою семью. Теперь что касается оплаты школы именно цены школа стоит 49 900 рублей для тех кто оплачивает школу сразу за весь год обучения но для тех кто не может или не хочет оплачивать школу сразу за целый год есть вариант оплаты ежемесячной. Такой вариант будет дороже в два раза, но это ежемесячная оплата. В таком случае школа будет стоить 99 900 рублей. То есть ежемесячный платеж составит 8325 рублей. И также я сделал акцию для тех, кто идет в школу. Неважно, будет он платить сразу за школу всю сумму, то есть 49 900 рублей. Или ты будешь оплачивать школу ежемесячно по 8325 рублей. Если ты приобретаешь школу с 21 января 2017 года до 31 января 2017 года, то ты получаешь дополнительную скидку 10 тысяч рублей. По поводу того когда стартует школа. Школа стартует уже прямо сейчас. Уже сейчас я начинаю записывать и монтировать видео уроки. и после того как пройдет перекличка я начну уже выдавать доступы ко всем курсам и ко всем урокам. Итак следующий момент по курсу по email рассылке о его стоимости. По просьбам очень многих людей я сделал разные варианты цен в зависимости от вашей потребности. Все программы, которые есть в этом курсе, можно купить за 2900 рублей и разбираться в них самому. Если ты это осилишь, это самый дешевый вариант. Этот тариф называется Light. Следующий тариф у нас стандарт это 4900 рублей. Здесь уже помимо всех программ есть сам курс, в котором я подробно очень рассказываю и показываю как установить каждую программу, как собирать любую базу, как ее проверять, как делать по ней рассылку, а также в этот курс входит множество других полезных уроков без которых email рассылку сделать невозможно. Это тариф стандарт и стоит он 4900 рублей. Но для тех, для кого курса мало и программ мало, и у кого всегда остаются какие-то вопросы, есть следующий тариф, он называется тариф бизнес. Здесь все то же самое, что в тарифе стандарт, но тут есть возможность задавать мне личные вопросы в ВКонтакте, если что-то не получается или какая-то трудность возникла. То есть в этом тарифе уже есть техподдержка и следующий тариф это VIP тариф в котором есть все то же самое что в тарифе бизнес но тут также есть возможность связаться со мной по скайпу и сделать личный разбор конкретной ситуации. То есть мы созваниваемся по скайпу я разбираю конкретно твой случай конкретно твой кейс даю тебе свои рекомендации свои советы. Показываю тебе на твои слабые стороны, мы с тобой обсуждаем, как сделать из слабых сторон сильные, что нужно, что нет, для того, чтобы ты как можно быстрее начал зарабатывать хорошие деньги с помощью курса по email рассылке. То есть это уже индивидуальный подход к каждому клиенту. Такой тариф называется VIP и стоит он 19 900 рублей. При покупке тарифа VIP до 31 января 2017 года скидка 4000 рублей и цена будет 15 900 рублей. Если ты когда-либо покупал курс по e рассылке, либо за 4 900, либо за 2 900 и вдруг хочешь индивидуальную работу по курсу email рассылки, то ты можешь доплатить разницу от тарифа VIP. По поводу оплаты любого курса или школы под этим видеороликом будет ссылка на Яндекс деньги, проходишь по ней, сам вбиваешь ту сумму которая нужна и в комментариях пишешь за что ты платишь и свою почту для того чтобы на почту получить доступ к курсу или к школе. Если ты делаешь оплату на Яндекс Деньгах и сумма больше чем 15 тысяч рублей, то нужно сделать несколько платежей, так как на Яндекс Деньгах стоит ограничение в максимально 15 тысяч рублей. То есть за одну транзакцию можно перевести 15 тысяч рублей. Ну, скажем, если ты оплачиваешь школу сразу за год, где стоимость будет в два раза дешевле, это 49 900 рублей, то тебе нужно оплатить несколькими частями по 15 тысяч и потом оставшиеся. То есть тебе нужно будет сделать просто несколько платежей. Ничего в этом сложного нет, но если вдруг возникают какие-то трудности по оплате, то напиши мне личное сообщение ВКонтакте и я тебе помогу. Когда ты перейдешь по ссылке на Яндекс ⁇ Деньги ⁇ для того, чтобы сделать оплату, то откроется вот такое окошечко. Здесь ты вводишь сам сумму. Не забывай, что за разовый платеж максимальная сумма это 15 тысяч рублей. После этого вот здесь, где написано, можно добавить комментарий ты пишешь за что ты производишь оплату и свою электронную почту после этого ты выбираешь откуда будешь платить либо с яндекс денег если они у тебя есть либо ты можешь оплатить с любой банковской карты выбираешь любую банковскую карту если ты хочешь с карты и с любой карты Visa, mastercard или Maestro ты можешь произвести оплату здесь просто вводишь номер своей карты срок годности месяц и год и цвв это три последние цифры с обратной стороны карты после этого нажимаешь перевести если вдруг у тебя не получается сделать оплату на яндекс деньгах то напиши мне в ВКонтакте и я напишу тебе альтернативный метод оплаты моих курсов и занятий по поводу курса по e-mail рассылки если ты покупаешь школу про которую я рассказывал ранее то курс по email рассылке ты получаешь абсолютно бесплатно в комплекте. Что касается курса по email рассылке, там постоянно выходят дополнительные уроки и обновления. За них доплачивать не нужно. То есть если ты купил один раз курс по email рассылке, то все уроки и дополнения ты получаешь бесплатно. В ближайшее время, кстати, по курсу email рассылки выходят дополнительные бонусные видео -уроки, А также кое-какие корректировки в связи с новым 2017 годом следующий курс это курс по серым каналам на ютюбе для тех кто не знает что такое серые каналы это когда ты создаешь на ютюбе свой канал но за место своих видеороликов берешь чужие видеоролики и зарабатываешь с помощью них так как в эти видеоролики YouTube встраивает рекламу, себе он забирает 45%, а тебе платят 55%. Тема довольно-таки классная для заработка, но и очень много в ней подводных скрытых камней. Поэтому для тех, кто хочет зарабатывать на серых каналах, есть специально отдельный курс. Здесь также сделал ценовую линейку, в зависимости от твоих потребностей. Просто все программы сборка стоят для серых каналов 4900 рублей. Если ты будешь сам покупать данные программы в интернете, то тебе выйдет намного дороже, что-то в районе 50 тысяч рублей, а тут всего 4900 рублей. Следующий вариант покупают чаще всего за 9900 рублей. Там включены все программы, но самое главное, там включен сам полный весь курс. Где рассказывается и показывается, как устанавливать каждую программу, как ей пользоваться и как вообще создавать серые каналы и как на них зарабатывать где я рассказываю про все подводные камни и таким образом благодаря данному курсу ты можешь начать зарабатывать и следующий вариант он стоит 19 900 рублей там также включен курс там также есть программы но туда включена индивидуальная работа по skype то есть мы с тобой созваниваемся по skype и конкретно разбираем твою ситуацию твои серые каналы я говорю где у тебя проблемные моменты что можно докрутить и улучшить для того чтобы зарабатывать быстрее и больше. Но если ты приобрел мою школу то естественно данный курс как и все остальные идет в комплекте бесплатно. Еще раз повторюсь что школа все таки это самое серьезное направление и все курсы там включены бесплатно и все программы поэтому школа это самая серьезная обучающая программа по заработку в интернете. Для тех, кто хочет зарабатывать действительно большие деньги в интернете. Для тех, кто хочет за счет этих денег спокойно жить и путешествовать. Следующий курс это курс по авторским каналам на YouTube. То есть это школа именно по авторским каналам. Для тех, кто хочет заводить свой собственный канал на YouTube или уже имеет свой собственный канал, но хочет его продвинуть. На данный момент курс еще не вышел. Поэтому для тех кто сделает предзаказ будет скидка 50%. Сам курс стоит 19 900 рублей. В него входит полностью весь курс и все программы. Одних только программ там будет свыше чем на 100 000 рублей. Но курс вместе с программами стоит всего лишь 19 900 рублей. Но если ты делаешь предзаказ и покупаешь данный курс до 31 января 2017 года то цена будет 9900 рублей то есть скидка 10000 рублей но конечно если ты уже приобрел школу, то данный курс будет включен в школу абсолютно бесплатно в комплекте. Теперь начиная с этого видео урока я внедрил дополнительные скидки для всех пенсионеров для студентов и школьников, для инвалидов, для матерей одиночек с детьми и для малоимущих семей. Все эти категории будут получать дополнительные скидки. Для того чтобы узнать конкретно о каждой скидке напишите мне личное сообщение в ВКонтакте. Ссылка на меня в ВКонтакте есть в описании под этим видео уроком. Также сейчас я работаю над собственным сервисом в ближайшее время он выйдет этот сервис позволит любому желающему быстро и легко начать зарабатывать деньги задумка нереально крутая сейчас работаю над ее реализацией и последняя новость дорогой друг на сегодняшний день это курс по инстаграму он начнет выходить в феврале стоимость его будет 9900 рублей в эту стоимость входит сам курс плюс программы. Чтобы ты понимал, если ты будешь просто покупать программы, то в интернете в основном они подвязаны на ежемесячную оплату. И в первые пару месяцев ты заплатишь намного больше, чем стоит весь мой курс. А тут ты получаешь и курс и программы на постоянное пользование, где нету ежемесячной оплаты. Следующий вариант это вариант VIP, стоимость всего 19 900 рублей. Там также входит весь курс, программы, но там есть техподдержка. Этот вариант для тех, у кого постоянно остаются какие-то вопросы или кто хочет индивидуального подхода. Вопросы можно будет задавать как по скайпу, так и вконтакте. И сейчас дорогой друг проходит акция предзаказ. Если ты делаешь предзаказ на курс по инстаграму до 31 января 2017 года, то цена будет 4. 1900 рублей на сам курс и 9900 рублей на курс с поддержкой, который сейчас стоит 19900 рублей. То есть получается если ты сейчас до 31 января покупаешь просто сам курс то ты экономишь 5000 рублей. Если же ты покупаешь сейчас курс с техподдержкой. То ты экономишь 10 тысяч рублей, ну и конечно же, напоминаю, если ты купил школу, то данный курс будет включен в школу абсолютно бесплатно. И школа, как я уже повторялся, и еще раз повторюсь, это самое серьезное направление для тех, кто хочет зарабатывать в интернете действительно большие деньги. А я напоминаю тебе что с тобой был Артур Роуз на своем YouTube канале я рассказываю о заработке даю много полезного интересного контента также буду записывать теперь влоги и если ты не хочешь пропустить ничего интересного то обязательно подпишись на мой канал также обязательно вступай в группу вконтакте ссылка на нее есть на моем канале в шапке также добавляйся ко мне в друзья Ссылка на меня в друзья также есть в шапке, вот она. И обязательно подпишись на меня в инстаграме. Если у тебя нету аккаунта в инстаграме, то обязательно создай его. А я с тобой на этом прощаюсь. Помни, что любой может стать любым, самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока.